Лундзин или колодец дракона ⁇ это знаменитый зеленый китайский чай, один из десяти в списке самых лучших чаев Китая. Для его производства используют весенние еще совсем нежные листочки с почкой. По листу готового чая можно оценить его качество. У хорошего зеленого чая лунцин листья всегда плоские, ровные, одинаковой длины. И с гладкой поверхностью. Для производства 500 грамм бунцина необходимо собрать примерно 26 тысяч почек. Техника сбора почти ювелирная. Умелые движения рук напоминают птичек, клюющих зернышки. Очень важно, чтобы почки были цельные, одинакового размера и не смятые. Первые, только начинающие проклевываться почки, дают при правильной обработке самый вкусный и полезный чай. Собирают их рано утром и доставляют в больших плетеных корзинах на чайную фабрику, где его подвяливают и прожаривают. При обработке столь ценного сырья от мастера требуется виртуозная обработка чайного листа. Только опытный мастер способен добиться совершенного вкуса, аромата, цвета и формы чая лунцы. Готовый чай-колодец дракона ярко-зеленого цвета, глянцевый и плоский. Цвет настоя светло-зеленый, прозрачный. Аромат легкий, в нем можно уловить цветочные ноты. Вкус сладкий, чистый и свежий. Заваривают зеленый чай лунзин в глине, стекле или фарфоре кипятком 85-90 градусов. Пить его следует медленно и не спеша, постепенно раскрывая тонкости аромата и мягкого многогранного вкуса. Купить зеленый чай Лундзин можно в интернет-магазине Долина чая.